Короче, давай. Туда Все гулять начали? пойдем. Начали. Я думал, вот туда смотреть, вот туда Туда смотрите. На тарелку, короче. Сюда не смотри, смотри туда. Я предлагаю ближе к Гуму потому что дождик. Да, да, мы сейчас зайдем в этот, под, под, под крыльцо. Здорово, ребята, вот Шамшурин, это Серега. Привет-привет. Привет, Серега. Опять, да, здорово. вот это вот, блядь, постановочное. Опять, блядь, началось. Серега у нас сломал руку, да, но для многих, я думаю, ты им Для многих, короче, это была бы причина, как минимум, ничего не делать и говорить, да у меня же рука, блядь, это вот, это, кстати, это. Гипс, гипс да, Специальный, Настоящий гипс, это, я так понимаю. Не буду проверять. Серег, больно, <гипс> да, да, нормально. Да. Ну уже, уже нет, уже а почему не Снимался уже неделю. Пиздец, я уже месяц снимался. мылся. Не мылся. <гипс> а я думаю, пахнет. там воняет вообще из него уже конкретно. <гипс> не, ну у меня перчатки тоже воняют. <гипс> да, какие? Ну такие. А ты зачем в них ходишь тогда? Короче, смотрите, сейчас Серега подходит, мы его попинаем, посмотрим. Я думаю, что пинать не придется так же, как и Денчика. Хотя Денчика это один раз пришлось. Чё скажешь, Серега, сколько тебе лет вообще? Мне 23 года. ты я предприниматель, мне 23 года. Откуда родом? У ну, чьих будешь? Я из, родился в Нижнем Новгороде, потом жил в поселке Павловском, потом жил в Перми и сейчас в Москве. Чего в москву ты приехал? Да везде что-то не особо круто, здесь круто. Круто? Здесь трафика много. Здесь можно руку сломать. Да. Легко. Денег побольше здесь, да, действительно. А че, какой трафик что-то? Рафик! Рафиком занимаюсь. Рафиком. Да чё, работаю по Пацанам трафику да. там, по ценам рассказывать, короче, пацаны, лью трафик. Короче, партнерюсь с бизнесом, делаю клиентов бизнес. Вот сейчас пятихатку зарабатываю в месяц. Кайла, вот тема. Вот. Че ещё забыл? нас к себе? На обучение? Да, короче, нафиг пикап это, я записываю. <laughs> Ладно, смотри, мы, короче, пойдем попробуем. Привет. Привет. Классно выглядишь. <laughs> а ты че ждешь кого-то? А. И ты решил эту часть тут посидеть, я <свист> подождать. <Да. свист> Прикольно. А что ты не сядешь куда-нибудь там, в, этот, в другие места? Не хочется. У тебя такая сумка такая, прям какая-то необычная вся. Такая, на, как, как портфель такой, знаешь. <свист> не то что был старый, но у меня у дедушки вот <свист> такой <свист> портфель был. <свист> он, с ним такой, он с ним такой ходил такой и носил там, короче, всякие книжки разные читал. Спасибо, да портфель. А он, он пустой у тебя что ли? Нет. А, прикольно. Спасибо, ну, класная рука. Это. Спасибо. Меня говорят, некоторые, что я изоленту ее перемотал. Не похоже, что это изолента или похоже? Не похоже. Думаешь, думаешь, какие вообще? Думаешь, что вообще с ней? Вот чисто предположение какие-то. Есть у тебя примерные. очнулся, гипс. Ну да, кстати, лонгет только это. Колготки классные. Такие у тебя тут. Вообще офигенный. Вот это, кстати, я заметил у всех девчонок, вот здесь вот такие штучки есть. Вот это вот. Это вообще для чего? очень волос. А что сделали не сделаешь, резинку для волос? Я залетала, потом Надоела. А, прикольно. Мне, кстати, зовут. У тебя такая рука. Какая-то Такая маленькая влажная такая слегка такая маленькая. Я просто стесняюсь, на самом деле, подошел к тебе, тоже рука даже спотела немного, да. просто понравилось думал, дай подойду, пообщаюсь, поздороваюсь. Вот. А ты что вообще часто, ну, куда там гуляешь, там выходишь, что вообще делаешь? Я в Москве неделю. А, ты неделю в Москве? А ты откуда приехала? В Псковинграде. А, нифига себе, тоже здесь рядышком посижу с тобой. конечно, тут не занято. Спасибо. А? записывать, кстати. Похож? Eh, похож? Смотри, ты знакомый, да, или Да нет, просто решил посидеть. Вот Хорошо, ладно, окей. Контролирует меня вообще, брат. Интересно, я Он похож на меня вообще или нет? Я не удачу. Че, он похож на меня вообще, нет? Нет, не похож, мы так-то родные братья на самом деле. А? Да, вам цвет рыжий похож. Да, волос, да. да прикольно. Кстати, ты меня такую штуку, вот все рыжие, с он тоже покраснел, я тоже покраснел все рыжие. Короче, обычно почему-то краснеют. Я не понимаю, почему это. Я, я сейчас не покраснела не лицо не у меня. Да вот есть такая штука. Не знаю, почему так. Да, <с <с <с да, <с да. Спасибо. А ты откуда приехал? Ты не долго вообще в Москве? Я до, до 27 До 27-го чего? Этого месяца? Да. А потом куда? обратно в свой город а ты из какого города из Калининграда а прикольно ну, ты же говорил только что да, да, да. <laughs> прикольно дально. а что ты здесь пришла поступать хочешь да, или нет да театральный о прикольно о, Слушай, да, прикольно. <laughs> у меня дро <laughs> ты зачем пошла в театральный ты вообще зачем пошла а потому что я больше ничего не умею ну то есть я умею я ага. в принципе умею все где только научилась и... блин ну слушай круто и физика снималась и химия и биология снималась Я буду доктором или инженером а -а. или переводчиком я пошла в химистический, потом решила, нет, буду учиться в русской литературе, а потом поняла, что вообще все не мое, Инфигеть. вообще все не мое. И пожелаю, нафиг, в театральный нафиг, пойду. да, пойду, Я психонола такая да. пошла. И тут очень тяжело, <сих> на самом деле. А. Да. В смысле, в Москве очень тяжело? В Москве очень тяжело поступить в социальной. А, в смысле, а типа тут очень актеров много и тут как-то этот, типа... Тут очень много желающих, тут 300 человек на одно место. А, нифига себе 5, вообще, или 500, Блин, он -то меня торопит Слушай, у меня такое предложение появилось Давай мы с тобой как-нибудь встретимся На неделе пообщаемся Да, и этот Что вообще скажешь на такое предложение Давай пообщаемся Все, давай номер телефона запишу Можно простатиться Да, кстати А у тебя простат есть? Простат есть Так, понятно Просто, типа, да мы уже пошли, да, я уже хотел просто нами контактами обменяться, чтобы потом встретиться. Все, все садятся, короче, и начинается пикник, пикник, тут такой, привет. Виктор Виктор Виктор Виктор Я тоже Виктор Мы все Виктор на самом деле. Все, мы не будем вам все давай Виктор да, обменяемся контактами. Виктор меня брать братья мои меня уже. <связать> сейчас тебе скину до напиши. Подражается. Напиши. Подражается. В принципе, есть. <связать> Симпасивые. Вот в принципе это говорило о том, что есть толстая, есть страшная, есть старая, но есть. Так, Или как? Нет, есть красивые. Смещённые. Красивые есть, но они все заняты. <связать> Бывает. Жопа вообще, жопа просто. Вы ну, подвинником, что-то трамвай. Трампай. Парень не стенка. Да. Все, давай тебе хорошо. И тебе. Давай пока. Береги себя. Давай, спасибо. Там пока. Нас, У нас время, мы ну, буквально <coughs> полчаса 40 минут. <coughs> Надо хотя бы несколько сетов таких сделать. Вот ну как вот ну, как смотри, если она будет прям вообще-то да, то можно Ну, где я просто типа общаюсь, я тоже сижу, общаюсь, похуй. Болтаю чисто так. Надо какой-нибудь трэш там откуда-нибудь забрать, там еще чего-нибудь. Какой-нибудь трэш. <laughs> да. А откуда забирать-то тобой? Ну из кафешки, вон там одна косилась просто вся на, на тебя? Да. Да, она и на меня сначала косилась. Можно... Значит, на нас обоих. Ты что, зажарить это вдвоем надо? Зажарить. Здорово. Прежде чем ты продолжишь смотреть этот видос, значит, новость следующего характера, накидал тут кое-что. Если ты не успел еще приобрести мою книжку, которая, как ты знаешь, не так давно вышла, и соответственно флешку с практикой, с видеокурсом практики, то мы вот с моей командой открыли для тебя такую возможность еще ненадолго. То есть, соответственно, 15 июня эта возможность откроется, будут открыты продажи и будут продолжаться всего три дня. То есть, у тебя будет всего три дня, чтобы приобрести книжку. Либо книжку с флешкой, с практикой, либо отдельно флешку с практикой, с примерами практических заданий. Если ты уже прочитал мою книжку и тебе осталось только начать действовать, соответственно, вот отличная возможность приобрести флешку отдельно. По поводу количества, то есть у нас есть прям минимальная партия, 150 книг всего будет и 250 флешек. И, соответственно, у тебя будет 3 дня, начиная с 15 июня, чтобы это все заказать и приобрести. Поэтому, если тебе интересно, вот время еще есть, не пропусти как-то так. И так, собственно, вот такая информация. Вся, ну, все подробности под этим видео по ссылке. Там написано подробно, что и как. Увидимся. А, вы, кстати, что там это? Какая обратная связь? Обратной связи нет. Серега, он вообще парень общительный. <coughs> чё, ты слышал, чё я базарил-то или нет? Я потом а, тупо в до момента не знал, что как сказать, потом как-то получилось само по себе. Да и какая разница? Че какая разница? Там про телок, он говорит, что опять эти телки. Мы тут уже к доброй половине подошли, и они <coughs> уже там, конкретно засели. Уже, говорят, заебали, пацаны половине так и начнется 5-5 Здоровая такая мощная. тебе нравится здоровые мощные телки? Мне мне нравится маленькие, меня маленький. <связано> <связано> <связано> Привет, девчонки. Классно выглядите, кстати. Шел стот, шел, короче, навстречу вам. Сразу же вот обратил внимание, думал, дай пойду пообщаюсь. Ну, в смысле, я шел вот снизу, снизу, включая сверху вниз, и сразу же вас я просто с братом еще иду, и он, кстати, мне там даже стоит, ждет. Я думал, дай подойду, пообщаюсь. Прикольно, какие-то девчонки идут. Ну что, куда идете? Прикольно. Ага, я там деньги, да, на самом деле, прячу просто, чтобы, ну, никто, этот, не оборабатывал. Да, просто зарабатываю сразу, да, складываю там, заглянуть их там очень много. Да, я считаю, вообще беспалево никто, никто вообще, считает. блин, здоровая эта штука, вообще огромная. Вы умеете на каком инструменте играть? А? Да, думал, чтобы укусил, на каком инструменте играете-то вообще? Нет, мы не играем. Не играете? Понятно. Слушай, давай буквально свой на минутку дойдем, очень важно. И я тебе сразу верну к подружке. Ты ты не против, да, я ты, ее? Ты не, ты не нашел. Я ее верну. Задаем, я сейчас ей денег, я сейчас. Не, я там сейчас денег дам, да не было. вы сейчас презервативы будете предлагать? В смысле? Тебе презервативы предлагали? Чё... Раза а что сказали? Потому, это акция такая у них была. Да? Да. Слушай, это... с то, то т... Да нет. Нет, я не из акций. Хорошо. В самом деле другое, Вдруг... дело в другом ты мне понравилось. Я просто ну, реально шел и реально понравилось. <р collected> вот, и я хочу с тобой по, ну, поближе познакомиться, пообщаться. У тебя вообще как со временем там встретиться? И... А, una... Со временем у меня нормально, но ну, у меня... Все. Парень, мы себе встречаемся уже. Да, ты прям твой любимый парень. И... Прям любимый парень, прям живем, прям делом ну, мы, мы ему ничего не расскажем. не как бы. Да не, мы просто пообщаемся, я не претендую на место твоего парня, просто пообщаемся, встретимся, выпьем чай. К сожалению. Вон день в кофе-хаусе и будешь дальше с твоим парнем встречаться, общаться. Мы не встречаемся, мы живем. Меня, кстати, Сережа зовут. Очень приятно, Сережа. Тебе рука такая, прям типа, ух. Ну в смысле Бабуши, да? Понятно. Что ты, значит, не, будешь, не будем встречаться, будешь с парнем своим гулять? Бля, Ладно, блять, давай, давай дай тебя обниму ну, тогда хорошо, и пойдем давай. дальше. Я пойду дальше, тебе, хорошего Спасибо дня. Всем. Пока. Вот, Но ну, у меня, сами. говорит, типа, парень, блядь, 7 лет, начал, ну, три раза пробовал Нет, обработать возражение. в сторону. Вот, попробовал обработать возражение. Ну, возможно, реально. Некоторые ведь, ну, типа, и говорят, что типа, парень, нее, ну, ну, да. типа, такая тема. Вот. Ну, пытался обработать. Сначала, говорю, ну, типа, мы ничего ему не скажем, надо такая гора, типа... Я а говорю, легко да". согласилась. А От, ты отойти, Смотрим. да. Вообще, я легко в коммуникацию прям быстренько вошел, говорю, типа, ну, ты, ты не слышал, нет? Да, нет, ну там наушники, я иногда беру их, короче. Так, надо тебе, чтобы, наверное, взять, послушать, нет? нет я, говорю, будете обратную связь давать. Серега, то есть, если близко, я подхожу прям уж и грею, короче. Mm -hmm. Ну, то есть, или что-то по поневербалик, но с тобой <laughs> я спокоен. Э насчет того, что ты говоришь. Что... Почему? Ну, Серега, блядь, мы тебя когда отпускали, ну, блядь, у тебя единственный минус, ты очень быстро ходишь. Блядь. Да нормально вроде хожу. Какая? -то... А вон, вон, вон что-то идет такое интересное. Они тут -то столпой. толпой. я бы сказал, что интересное я, я был Антоном, я бы сказал, что у него парогения. Парогения? Ну, это когда нижняя челюсть, вот так немножко. Ну, как Дать... вот. Почему у всех рыжих лицо краснеет? Так он начинает с кем-нибудь базарить, но краснеет блять, лицо. Вот у него тоже там даже вообще какая-то хуйня. Божечки, ты сейчас хочешь ответ на этот вопрос? Да, да. Понятно. Я не знаю, чувак, все, Серега, как так легко получается Знайомиться с девчинами? Так вот, все дело в гипсе, вот, на рука Да, на самом деле, рука вот волшебная И так вот, надевайте гипс, короче, и все Будет вот получаться, в принципе За Серегу я спокойно, да и за тоже Как бы просто давно не подходил, как бы, но вот да, расскажу, да, на самом деле, в чем секрет. А я, короче, ну, в принципе, общаюсь с людьми, но была такая штука, то, что я боялся с девушками общаться, вот. И пошел к Вове на индивидуальный тренинг, и он, получается, раскачал, распинал, раскрыл меня, раскрыл то, что, типа, можно подходить, общаться, знакомиться с девушками. Это не так страшно, а только лишь прикольно. И, ну, ты можешь получать от этого удовольствие и доставлять девушкам удовольствие, и сам кайфовать с этого. Вот и прям раскрыл, и я, в принципе, раскрылся вот этот... Страх свой, который у меня был, раскрыл и высвободил энергию. Раз, ну раскрыл. <с> ну реально. Что скажешь, э, пацанам, чувак? Сейчас, если будет, да, перебьем момент, если будет, еще сейчас время, попробуем еще как, хотя бы к одним намутить, подходить. Угу. Что скажешь? Что скажу, ну, как бы, если есть бабки, то идите а лучше тренируйтесь нет. с тренером. Ну, с тренером просто эффективнее. Если нет тренера, то тогда либо сами идите, либо там хотя бы с кем-то, с тем, кто а, тоже это делает. И вместе тренируйтесь, если нет бабок на тренера, ну, лучше с тренерами идти, потому что, ну, так эффективнее. Намного. Короче, ребята, записывайтесь на обучение, научим так же, как Серегу. Угу. Может, лучше, может, хуже, не знаю, но как-нибудь научим, научим по максимуму, как говорится. Спасибо. Ссылки, ссылки внизу, вот там вот, вот там вот, Серега, покажи, покажи Вот, там вот. вот там вот ссылка, вот, ссылка в описании. Записывайтесь, и с вами свяжутся и расскажут там, что по чем. Все, давайте, увидимся. Пока.